Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, сегодня продолжаем проходить GTA 4, прошлой серии по GTA 4, но они по, по мафии, ой, то есть не по мафии, а по этой, гейме 3D, что я уже забыл, ну, да, короче, прошлой серии, да, мы остановились, вот на этом моменте, прошлой серии мы, мы там, вообще, паркурили, там, гонялись за кем-то, я не помню, да, паркурили и гонялись потом за кем-то. Привет! Здрасте. Ладно, сначала пока.. А, так пускай дверь открыта. Я даже на машину ставлю. Что ты делаешь, ладно? Ой, из мафии второй машины поехал. ладно, короче, пока не начали еще играть. Проведу мини-викторину, опять же. Ну, я ее, наверное, буду проводить ещ до сентября, а потом уже, да, потом уже. Потом не все уже не до викторины будет. Короче, так. Вам нужно подписаться поставить лайки и подписаться на канал за 3 секунды опять же мой за 4 скоро мы ну, посмотрим как вы Подпишетесь за 3 секунды давай начинаем раз два три все если успели красавчики а мы... Ну, если кто не успел ну, в следующий раз поведет или в следующий раз не знаю. хотя я не уверен все уже успели поставить лайк подписаться все успели, уверен. Да. Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра. Кто-то кушает, кто нет. Да. А мы поехали уже в нуждание. Вот, дрифт. Ух ты, дрифт. Почусь. сразу так притормозил. Да он где-то ехал 90 км в час. Куда так притормозил так быстро? За полсекунды. Или одну. Эй, А, понятно. Начинается. А, birlikte. ah, начинается, я люблю. Really что, конечно, like всегда вы... yeah. no. ну, Влад который в игре, как Иглебов, я не знаю. Он виноват, конечно. Да, надо попить воды нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Нет, конечно нет. нет вот начинает. Он садись, а потом э, мне уже по голове. Бо, э, я такой оглядываюсь, а мне уже бутылка по голове. Нет. Нет. Вом, он с России. С России. А ты что, не знал, что он с России? С Москвы приехал. Он такой э, он. О, ну конечно, Ага, угу, конечно. Уезжаем быстрее, пока он не догнал нас. Этот э, дебил. Зачем мы все время его берем с собой? Я не понимаю. Ты еще пистолет достал. Нафига? Я понимаю, что в разборке Что, ступит? Я тебе как остановлюсь, уже ты уже вылечишь. Я уже остановлюсь, что ты тоже вылечишь. Капец какой-то. Останавливайся, говорю. После всего. Сказал, давай поехали, а потом останавливаюсь Я Have to this. This awesome. wait, Nico, чуть have не to да пока он не у ушел от инсайда но в принципе он по сути не должен был уходить потому что мы его должны остановить по любасу потому что да, там заправили я говорю давай Зачем да нужно жрать капусту, если из картошка? Картошка! <соргут> <Не право. Не соргут> Это <соргут> it's it's it's it's it's русский юмор, да? Здравствуйте. Конечно, Рома тоже какие-вы upset, А и говорят, в А с <связать> Честни так. <связать> С каком бармен какой-то такой, Что происходит? А Роман что-нибудь не понимает ничего. <связать> Чего сейчас драка будет, да? Драка, давайте. <связать> да куда ты побежал, дурак? Дурак побежал куда-то. Как выбежать отсюда? Блин, остановись. По колесам стреляем. Давай, беги, давай! Красавчики побежали за мной. Ой, дураки, вы за мной побежали! Вы бы могли жить нормально. Побежали они за мной. Они понимают, что они меня не. Они пытаются на машине, на пешком. Спортивные машины, они пытаются как, ух, подержать ее её, догнать. догнать ее пытаются. Да, а что ты нервничаешь, не... А, ну да, теперь да. Теперь надо было вот это кричать, да, на ушей вылилось. И он реально уходит. Реально нереально уходит. Он реально нереально. Да, с текстурами беда. Ну, кстати, там текстурами было не беда, когда, ну, когда я хотя бы смог убежать а то они могли меня убить, Если бы текстуры не прогрузились, я бы тупил, он бы уехал. Кто <музыка> куда-то... <музыка> что такое? Sell. Ты что там, сел? Ты что-то сел? Он что-то продает уже, офигеть. Он что-то сел там. <laughs> он уже продает себя, да? Ой, дебилы, еще этого не хватало, чтобы он еще продал кому-то. Ну, не знаю, что это сейчас будет. Что за месяц вы будете? Честно, я не, не представляю. А все нормально, я you просто затупила немножко. Мы даже выреж вырежем. Да. Yeah. Ну, что ты хотела? Нет, we'll не было не надо было выпендриваться вот так. Про картошку хе <Okay>. Михаил, ты а как мне? Я тебя убью, Михаил Палыч твой уже Да все. убей ты его уже <плес> Ух ты, ничего себе <су> Вот это да You were the stupid one, Nobody fucks with my family. Еще такая голова зависла еще. Офигеть, вот это да. Ну короче, да, такое. Короче, мы его убили, нормально все. Аааа, you're a big boy, Vladdy. Эээ, Ну все, вс, ты сам. Ну, конечно, а dead. что ты хотел? Yes, no, да прям, это очень серьезные <laughs> люди. Да мы их тоже убьем. Подумаешь, серьезные люди. Подумаешь, блин. Да нормально все, что ты... Да он всегда такой. Все плохо, все плохо. Ну, <sighs> не знаю. Ну, сейчас он будет... А там что-то в армии там Мы было. А там была миссия. Типа, а там было... Они убили, там, короче, людей, да? короче, да. Типа он начал рассказывать свою историю, да. типа там кого-то предали, короче. Да. Они все с деревни были, But короче, и ты тоже, кстати, деревенский. Деревенский. Один предал их деньгами, ну, короче, такой. Да, 13 человек умер умер, 12 человек, умерло, умерло, погибло. 12 человек умерло. погибло. И трое выжило. И один человек. Двое человек я еще до сих пор, типа. Один человек здесь живет, и. По-моему, мы сейчас к нему поедем. Вот чувствую просто. Но сейчас мы поедем к нему. Ну что. Видишь, Весь... <свечный> да. ну, мы сейчас поедем к э, заданию, что-то... Ну одно <свечный> задание-то мало, <свечный> вообще, я чувствую. Ну. Я мог бы, конечно, это я все пропустить, знаю. но я не хочу. Да, я не хочу... Там бы даже все обрежки, которых кто-то Короче, что, пошли? Да. Водичку, Ахл... покупаться мы. Да нормально <свучит> все. Пока копы не приехали, надо <скохи> скрыть улики, короче, да. да. Давай водичку купаться все. <скохи> да. Пошел на кормы рыбам. Ну так. Вот. вот так вот нельзя вот таким как он быть. Да вопендривался, да и все, и пошел купаться. Что, он реально там купается? Окей. Что, он реально там водички купается? Мы его скинули на... А где машина моя, блин? Смысл? моя машина. Окей, я же вышел. А Рома, кстати, пешком пошел. Красавчик. Роман пешком, пошел. Вообще, машина здесь. Короче, что там на карте? Задание какое-то есть. Угу. Так, задание Заданий пока нету, кстати Это я не знаю Не знаю Вот она прибавится, конечно, но я не знаю Давайте поедем домой, что ли Сейчас должно задание прийти от Рома Или он позвонит Ну, потому что заданий пока нет Ну, сейчас должно быть Сто процентов О, а милиция уже будет Короче, да. Туман еще Похода вообще. Погода, да. Кто-то тут. А что тут у Что такое? Кто это такой? Кто это? Что я? Сейчас задание с ним будет какое-то. Я чуть не понимаю. Ну, давайте посмотрим просто э, серия такая... Как дела? Да, товарищ, я делаю хорошо. Нет я, есть только мы. Это Uncle Sam, Benjamin, coat... О, спасибо okay. за фрэнклина да, мы еще деньги нам дал. Прикольно, <с> прикольно. Или он задание нам какой-то дал и мы думали. Нет? А, нет, это просто он дал. Мне нравится. Давайте еще <с> съездим кому-то. Он деньги мне давать будет. Ну, реально, я не знаю, пока заданий никаких нет. Я не знаю, какое сейчас задание. Либо мы домой едем, либо. Ну, да, должно задание быть. Какое-то должно, но я не знаю, какое. Либо задание уже не будет. Я не знаю. Давайте посмотрим, или покатаемся. Я просто умереть не хочу. О, Роман звонит такие. Сейчас задание пошло. Я весь во внимание. Давай, я буду здесь. Да, А если стринг не рп, то раз Окей, а где это? Ника какой-то, что лене. А, Ааа, где-то. Тебе далеко это ехать? Да не нет, вроде нет. нет. <соценно> вроде бы недалеко. Короче, сейчас мы поедем. О, так это вообще для рядом, для вообще. Прям прокатились окей okay, давайте посмотрим <плыва> осторожно я бешеный <связываю> я все сбил там крим and punishment". а по поним... криминальный район что я не понимаю ну, ладно. допустим сейчас задание какое-то будет Интер... очень интересное Посмотрим, я не знаю <связываю> я вообще не знаю что за задание? Окей. Okay. Роман, анима. Там же ж... Ахахаха, Роман, здрасте! Что вы тут делаете? Роман, С каких ты пор стал бомжом, а? А, тебя костре... А, тебе это... Ты, ты же вроде бы не депутат, что ты там делаешь? <смех> <смех> ну реально, он не депутат, почему он тут делает, Влад. Влад guy, <смех> Он походу депутатом стал. Влад был кусок трэш. Да. А походу это его друзья, да? Он от друзей его прячешь, да? Для so чего? We'll like а кого а он любит капусту, конечно. О, начинается! Oh. Oh, no, автомат the house, у него кала а Калаш, Калаш! Нефигать у него Калаш! Ой, зря мы Влада того убили. Очень зря у него коллаж, оказывается, есть. Офигеть. Мне как-то страшно уже стало. У него коллаж вообще есть. Ну, здрасте. <соспит> <Че>? Кто <соспит> тут? <соспит> а а что <че> вообще, кто такой? Как вы сюда попали? Что происходит вообще? Ну конечно. Шьет мои штаны. Not yet, Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna off your fucking arm. Speak. the ass. бы мог это Давайте пропустим это. Он еще. You so не, no. я лучше это пропущу, наверное. Чтобы YouTube уже не Ты что творишь, дурак? Что такое? Ой, oh, еще какой-то чувак. Чуваки. He? He Короче, давайте пропустим. Я <плышка> <свист> не, это это вообще долго, это надолго затянется. <плышка> Я не знаю, задание будем выполнять. Финты копка. О, еще копка. Я бы наверное остановился уже. Но... А тут никаких машин нет. Где О, вот он. Ну здрасте. Останавливаемся. Беги. Куда ты побежал? Он убежал уже? Хорошо. Все, я украл. Все, я в машину украл. To our Куда oh, мне ехать, я не знаю. Мне что-то не нравится. Goodbye. это что... Дестать, ну что? Почему надо их убивать? Короче, не знаю. Давайте вот это задание выполним. Все, я убью все. И так мы длинные. Это самая длинная серия, когда типа GTA 5. Ой, когда 4, GTA 5 нет ничего. Ну по ГТЧ самая длинная, Серьезно. Зайти вот тут не на время. Это уже мне радует. Так, Как мне нужно. выстрел законо все заново выполнять да пошли вы нафиг все задание заново не я все я же говорю я скажу что в следующей серии короче выполню какой-то бред чего да ну нафиг, его еще и угнать надо было куда-то. Да вы что, издеваетесь? Нет, все, давайте сохранимся уже все. Кэлн, Дмитрий. Я не хочу. Дмитрий, I couldn't get you that shipment. Михаил, Я не хочу, короче. Короче, да, будем заканчивать, наверное. Потому что реально, ну какой-то бред. Следующую серии короче, выполнять. И так длинная серия длинная получилась. Надо было не убивать, зачем я убил. Ну, Мы и так уже все выполнили нормально. Да. Короче, все. Это и так самая дли, длинная серия вышла. Ну, я, понятно, немножко обрежу, там все сделаю. Короче, но ну, серия где минут 15 ну, уже идет сейчас. А так она идет, наверное, минут 25-30 даже. Короче, все, да. Ссылка на полиции ролики будет в описании пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.